Всем привет, дорогие друзья, с вами канал Криптошарк В этом видео у нас на обзоре дикий хомяк Это просто бомба, это бешеный хомяк Это у нас хамстер коин В общем, почему это дикость Сразу я говорю, мощный проект будет Точнее, он уже есть Потому что его твитнул сам Илон Маск Это просто вообще бешеная новость Давайте вкратце пролетимся Пробежимся, это у нас что-то наподобие Как вы видите, у нас Илон любит Всякие там дуги, шибы И тому подобное, но у нас здесь хомяк Вообще, она говорит, типа это а, блин, мощный проект Он его по, в принципе как бы уже поддержал своим одним твитом Соответственно, я думаю, он уже даже сам прикупил токенов Но цена еще прям сильно колоссально там, мега, Миллион XO еще пока что не взяла Но тем не менее цена уже подросла Поэтому я думаю, проект даст сейчас о себе знать Так как у них сейчас там хорошие планы на развитие Хороший маркетинг И в принципе чистый рабочий смарт-контракт Белая бумага аудиту этого э, хомячка, скажем так, уже имеется. Э, Смарт-контракт. Э, здесь у нас 10 квадриллионов монет. Это просто забалдеть. Э, 50% заблокировано и будут сожжены э, генеральным директором Twitter. <дивотно>, 50% у нас закинуто то есть, э, на панкейк. Это то есть предложение на продажу. Можно купить на панкейке. Также есть еще другие лестнинги по бирже. Имеем CoinMarketCap, имеем CoinGeek. Это уже очень-очень хорошо. А также, ну, идея. Ну, что, ну, обыкновенная мемная монета. Тут супер идея Никакой там таких, там, я не знаю, супер пупер движение Я пока что не наблюдаю, не вижу. Но, тем не менее, то, что это работает, это очень много-много монет. То есть, их можно даже, там, купить на те же, там, 50-100 баксов, грубо говоря, да, и просто их держать. Это потом в любом случае можно на этом сделать, не знаю, 10, 20, 30, 50 иксов. А самое главное, у них тут прям сразу вкладка СМИ есть. А вкладка СМИ это сразу же у нас получается твит Илона Маска, настоящий аккаунт, там где у него 60 миллионов подписчиков, это не какой-нибудь там левый, либо еще что-то. В общем, здесь можете топовые новости увидеть на основном сайте. Ну и давайте, конечно же, посмотрим, что у нас по токеномике, экосистема. Ну, в принципе, я уже как бы рассказал. 4% между держателями распределяется. Вам нужно держать 75 миллиардов токенов, чтобы вы начинали получать проценты с транзакций. То есть люди там покупают, продают, а вы с этого будете иметь... Это наподобие типа как стейкинг. Что-то в этом подобном имеется вроде. Так, что у нас? 4% байбэк у нас. 4% на полу ликвидности идет. Давайте глянем дорожную карту. Дорожная карта у нас получается листинги. С листингами все хорошо. Появится своп. А это будет биржа. А когда будет биржа, там будет вообще много пулов и тому подобное это сейчас самое главное будет новость ну и конечно же 22 год написали сюрприз это очень крутая будорожная дорожная карта другие биржи которые у нас есть ходбит XTCOM, coin tiger ну как по мне панки вообще самый топчик самая хорошая но ну, ходбит конечно же тоже хорошая биржа залетаем coin market cup как вы видите цена у нас более-менее нормально устаканилась да? 13 процентов взяли что очень очень очень хорошо Зайдем в марки нажмем, глянем, здесь объемы торгов неплохие, но почему-то другие биржи здесь не добавлены. Когда залетаем на CoinGecko, все у нас, у нас точно так же, все у нас здесь хорошо, все у нас здесь прекрасно. Но здесь почему-то объемы торгов немного по-другому пишутся, не знаю почему. На Twitter, когда залетаем в Twitter, у нас вы увидите 54 тысячи подписчиков, очень круто. А, твит Маска, как я говорил, они его уже закрепили, он у них здесь На первом месте. Но опять же, будем следить за новостями, возможно, Илон в ближайшее время опять его ответит, либо что-нибудь об этом токене, об этой монетке напишет, и тогда вообще просто будет бум-пам-мега-хайп, короче. А в Телеграме у нас 41 тысяча человек, как по мне, это очень-очень хорошо. Так что, ребята, Хамстер Коин, это то, что нам даст хорошие иксы, даст просто ну, максимально быструю, хорошую прибыль. Ждем, когда у нас будет э, биржа. Я бы сейчас на данном этапе уже притарил бы данных монет. И держал бы новостей. И получается биржи. Но, как бы, идейку вам закинул. А на этом у нас все. Ставим лайки, подписываемся на канал. А, как бы, всем удачи, всем профита, всем пока.